Прямо оттуда что ли налилось? Вот так вот по кругу, пошла как-то там. А лужа прям сюда? Да, да. Я этот ливень был. Прикольно. Ну, нормально. И снизу, и снизу поддавал. Прям снизу. Кстати, и нюанс такую... Нюанс такой, но здесь. Друзья. Здесь вода не это самое, здесь вода не первая. Здравствуйте.